А еще я хочу вам э, предложить э, поэкспериментировать и поснимать еще машины. Машины это тоже движущиеся объекты и э, мы можем их также повыпускать из кадра и для вас это будет хорошей практикой при съемке движущихся объектов. Тем более, что машины движутся намного быстрее, чем люди. И поэтому э, это будет действительно хорошей практикой для того, чтобы потом вы могли хорошо снимать движущихся объект ну движущихся объектов но ну, уже, ну, уже людей смотрите что мы делаем мы также становимся на обочине да мы смотрим вот у нас поток машин машины едут мы выбираем наш объект и провожаем ее эту машину то есть мы ее располагаем э, в, в углу кадра да и мы даем ей э, даем машине возможность проехать э, проехать по нашему кадру и также мы можем ее провести, мы можем горизонтальной панорамой проводить, но как только у нас появляется тоже профиль машины или скрывается одна фара, да, то мы останавливаемся и наша машина спокойненько выезжает из кадра. Ну вот таким вот образом мы можем снимать движущиеся объекты. То есть я уже сказал о том, что мы снимаем движущиеся объекты и статичными планами, и... Вот, такой, вот таким вот движ, движущейся горизонтальной э, панорамой.